Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды «Универ ТВ». В студии Алилия Талипова и мы начинаем. В Казани отметили сразу два праздника – День родного языка и День рождения Габдула Тукая. На ярмарке вакансий Будущее за тобой» каждый из студентов нашел работу у себе по душе. Прорыв в медицине. Скоро у людей появится возможность восстанавливать потерянные конечности. В Санкт-Петербурге прошел 11-й съезд Российского союза ректоров. Всех участников поприветствовал Владимир Путин. В работе съезда приняли участие более 600 руководителей высших учебных заведений, в том числе и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Более подробную мы расскажем вам в следующем выпуске. А мы продолжаем. В Казани отметили День родного языка. На площадке перед памятником Габдува Тукая собрались почитатели его творчества. Анна Глазунова расскажет подробности с этого события. 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая, в Республике Татарстан отмечается еще одно знаменательное событие День родного языка. В Казани этот день отметили музыкально-поэтическим митингом. По традиции он прошел у памятника великому поэту возле оперного театра имени Мусы Джалиля. Наряду с корифеями, с известными поэтами, писателями выступают и молодые писатели. Эта традиция – это дань нашему великому поэту. Уже на протяжении 60 лет соблюдается традиция в изложении цветов к памятнику Габдулы Тукая. И этот год не стал исключением. День рождения Тукая и Поэтический митинг, который каждый год проводится день рождения Тукая, это очень важное событие для всего татарского народа. Габдулла Тукай это светил татарского народа. Габдулла Тукай создатель татарского народного языка. Габдула Тукай это самые важные фигуры в татарской литературе. На празднике звучали стихи Габдулы Тукая приветственные слова. А советская и российская татарская оперная певица Венера Ганеева исполнила песню. Тукай это великий поэт татарского народа. Как у нас, например, Абай, что значит для казахского народа великий поэт, а для татарского народа это Тукай. У нас в Казахстане, именно в Уральске, есть музей Тукая, потому что он в детстве жил там, в Уральске. Анна Глазунова, Ленардо Довлетиаров, Универньюз. Более 50 работодателей представили порядка 200 предложений о трудоустройстве, и стажировках на общеуниверситетской ярмарке вакансий «Будущее за тобой», проходящей во втором учебном корпусе Казанского федерального университета. 26 апреля в Казанском федеральном университете состоялась ежегодная ярмарка вакансий. В течение года проводятся различные мероприятия с работодателями, встречи, мастер-классы. и Итоговым мероприятием уже является у нас общеуниверситетская ярмарка вакансий. В этом году на ярмарку вакансий подали заявки более 50 работодателей, которые представили около 200 вакансий. Студентам КФУ была представлена уникальная возможность встретиться и улучшить узнать своих будущих работодателей. ты предполагаем, что студенты, они как такового не имеют опыта работы, и поэтому вакансии предполагаются с обучением. В целом наблюдается положительная динамика трудоустройства. Студенты в КФУ более 30% находят себе место работы и стажировки благодаря данной ярмарке. С каждым годом эта цифра растет. Диана Шилова, Рустам Садриев, Универньюз. Международная организация лидеров бизнеса организует конкурс бизнес-проектов. Казанский федеральный университет является региональным центром конкурса. Кто принял участие в мероприятии и что ожидает победителя, узнаешь далее.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 А теперь коротко о том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете.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 китайского и других восточных языков 21 века. Не менее насыщенное мероприятие проходило в это же время с участием чрезвычайного и полномочного посла Республики Кореи в Российской Федерации. У Юн Гун прибыл в Казанский федеральный университет для участия в международной конференции по Корее ведению. В рамках своего визита он не только открыл данную конференцию, но и прочитал лекцию для заинтересованных студентов.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 хореографических коллективов. Аделья Шамилова, Ленарда Влетьяров, Неверньюс. Казанский федеральный университет занимается изучением регенерации клеток. И уже в ближайшем будущем у людей появится возможность восстанавливать потерянные конечности или выращивать органы для пересадки. Олег Кашин расскажет подробнее. Восстановить утраченную трахею или легкие самостоятельно человеческому организму не под силу, тогда как ящерица с легкостью может заново отрастить свой отброшенный хвост, или тритон способен вернуть себе утраченную лапку. Почему человек, который считается венцом творения, подобным качеством не обладает? Только представьте, что мы можем восстанавливаться как ящерица или и, например, отрастить новый нос или фалангу пальца, а солдат имеет возможность отрастить потерянную в бою ногу. А теперь представьте, что это не выдержки из научной фантастики, а задачи, которые уже сегодня ставят перед собой новые новая область науки – регенеративная медицина. Исследования в этой области активно ведутся в Казанском Федеральном Университете в Центре Превосходства Регенеративной Медицины. Отличительной особенностью Центра Регенеративной Медицины Казанского Университета является разработка технологии 3D-биопечати. В отличие от обычных 3D-принтеров, которые печатают на неживой материи пластики или металле 3D-биопринтер способен печатать живыми клетками. Потенциально в будущем это выход на печать тканей и органов для трансплантации под заказ, чтобы пациенты не ждали в очереди для жизни необходим годами а могли заказать их печать индивидуально ну конечно мы пока еще далеки от этих результатов но как бы то ни было разрабатываем и собственные уникальные технологии биопечати например в условиях пониженного содержания кислорода таким образом напечатанные нами фрагменты тканей будут лучше приживаться после трансплантации в организм. Сотрудники лаборатории Центр превосходства реализуют ряд фундаментальных и прикладных проектов с участием зарубежных университетов и ведущих российских медицинских центров. Ключевыми партнерами лаборатории являются университет Брайтон Великобритании, крупный научно-исследовательский институт Японии Рикен, Будапешский университет технологии и экономики и Институт хирургии имени Вишневского города Москва. Олег Кашин, Анастасия Иванова, Универньюз.